Всем привет, дорогие мои! Сегодня я делаю обзор чугунной сковородки от фирмы Биол. Это украинский производитель, город Меритополь. Чугунные сковородки подходят практически для всех плит. Это газовые, электрические, стеклокерамические, галогеновые, индукционные, духовые шкафы и открытый огонь. Чугунные сковородки сделаны в соответствии со стандартом УРСТ УССР Украинской Советской Систематической Республики 114.8.8. Также с отделом технического контроля. Чугунная сковородка с толщиной 3 см 1 миллиметр. У меня это длинная сковородка. Диаметром она 24 сантиметра по верху и по дну 204 см. Я думаю, чугунная сковородка это один из экологически чистых материалов и она сделана из льдового корпуса. Действительно это долговечные сковородки, которые передаются по наследству и мне кажется вот, очень радует то, что она в такой коробке. Ее можно подарить абсолютно, ну скажем так сделать подарок. Ради интереса я сковородку взвешиваю посмотрю какая она по весу более полутора килограмм, у меня это блинная сковородка, но если вы берете сковородку поглубже, либо какой-нибудь казан, он будет еще тяжелее, но это и лучше, потому как чугун он очень хорошо и равномерно прогревается и прожаривает еду. Еда получается в на сковородках намного вкуснее, чем нежели в сковородках, которые с тифонным покрытием, потому как именно равномерный нагрев сковородки позволяет приготовиться пища равномерно. Если, предположим, вы будете жарить на сковородке мясо, оно у вас будет сочное, оно у вас не пересохнет. И именно вот такие преимущества чугунных сковородок и делают абсолютно всю еду, как жареную картошечку или блинчики, намного-намного вкуснее обычных сковородок. В принципе, что радует, что чугунные сковородки этой фирмы они все приходят вот в таких картонных упаковках, что очень даже удобно сделать ее на подарок и, в принципе, защитит вашу сковородку всевозможных повреждений Сейчас я открою, посмотрю, какая покажу вам, какая она внутри У меня это блинная сковородка она идет со съемной ручкой. Ручка идет в картон, а также упакована в картонной, скажем так, такой коробочке. Она достаточно легко устанавливается. Сейчас я немножечко разберусь с ней. Так вот, наверное... Вот так закручивается ручка, на ней тоже написано фирма Биол. Смотрите, как она выглядит. Чугун – это пористый материал, за ней нужен обязательно правильный уход. Чугун боится перепадов температуры, и ее ни в коем случае нельзя ронять, иначе она может просто треснуть или расколоться Также Чугун надо подготовить к дальнейшему ее использованию. О том, как правильно подготовить чугун к первому и последующему приготовлению, я вам расскажу в следующем видео, поэтому переходите, пожалуйста, по ссылочке, и вы увидите, как подготовить чугун, как правильно его подготовить, потому что на каналах на Ютубе очень много видео о том, как подготовить чугун к дальнейшему использованию. Я вам расскажу, как это сделать правильно. Производитель, конечно же, здесь указывает, на упаковке, как правильно подготовить к дальнейшему использованию чугуна. Но это не совсем верный вариант. И я в следующем видео вам покажу, как его сделать правильно. Поэтому переходите, пожалуйста, по ссылочке. Я буду очень рада. И до новых встреч!